Всем привет! Сегодня мы разберем песню «Зимфир Крым». Я ее сыграю медленно, затем покажу, как она играется. Это у нас было вступление. Сейчас я сыграю тему... Начнем со вступления. Не забываем зажать каподастер на третьем ладу. Играется значит, вступление таким образом. Мы скользим от первого лада к пятому ладу. Здесь зажимаем аккорд как АМ на пятом ладу. Полностью зажимаем. И два пальца добавляем еще вот здесь. Играем значит, вот такой слайд. Потом дергаем пя пятую, четвертую, третью. Затем мы берем аккорд ам бас G, вот такой вот, дергаем шестую, четвертую, третью, вторую, затем опять шестую, четвертую и третью. Затем берем аккорд F, играем арпеджио, перебор, с шестой струны до третьей, обратно. Затем у нас идет аккорд АМ, мы дергаем шестой бас, четвертую вторая третья вместе, шестой бас, получается так. Дальше я играю вот такую вот капликатуру можно слайд взять, можно без него сыграть, вот здесь вот дальше идет слайд, со второго лада к третьему со второго лада к третьему, потом четвертую струну, первую, пятую, четвертую, пятую. И дальше идет аккорд е 4 четыре Вот такой вот аккорд. С пятого баса перебор играет до второй. И затем аккорд Е. И дальше мы разбираем уже саму тему. Так, давайте в медленном темпе еще раз я все это сыграю. аккорд F не обязательно зажимать весь аккорд можно зажать только вот те ноты которые необходимы Это шестая пятая четвертая третья можно если вам удобно можете полностью f зажать так теперь перейдем к теме как играется тема вначале у нас идет аккорд а м мы его можем сразу поставить ам дергаем третью струну вторую и мизинец на третьей лат идет дальше идет пятая первая первая Идет на третий лад То есть получается у нас вот так вот Аккорд арем остается Ставим мизинец на шестую струну Играем шестой бас четвертая третий, шестой бас И нужно быстро успеть вернуться мизинцем вот сюда Чтобы сыграть вот эту ноту И вернуться на первый лад то есть вот так. Дальше мы ставим на четвертую струну третий палец и мизинец на второй струне у нас. Деркаем четвертую и вторую вместе. Здесь получается мы можем сразу даже поставить вот такой аккорд. Или вот этот палец потом уже чуть позже поставить. Играем четвертую, вторую одновременно. Вторая, вторая, вторая. Потом первая и третья. Дальше мы берем аккорд опять АМ. Дергаем шестая, четвертая, третья, вторая. Бас шестой. Мизинец идет на вторую струну. Вторую дергаем. И убираем мизинец и дергаем опять вторую. Дальше идет такой аккорд ДМ, но он не полный, то есть без указательного пальца. Мы дергаем четвертую и вторую, затем опять вторую, третья, вторая, вторая и первая. Получается так. И вот дальше нужно будет успеть сыграть вот такую аппликатуру. Скорее всего, если вы берете вот такую аппликатуру, то есть мизинец и второй, то после этого вам необходимо просто поставить... Вот сюда, значит, на третий лад третий палец, и на второй лад первый палец. И сыграть так. Потому что не очень удобно мизинцем сюда прыгать. Да? То есть, если мы сыграли вот в такой аппликатуре, в аппликатуре то есть ДМ с мизинцем, кто-то играет с третьим пальцем. Ну, как, кому как удобно. что здесь мы зажимаем? Здесь сжимаем пятую, третью. Пятая на третьем ладу. Третья струна на втором ладу. Дергаем пятую, третью. Четвертую, первую, пятую. Затем третья и открытая третья. Дальше мы ставим на второй лад третью струну. Дергаем с басом, с четвертым басом. И аккорд G берем неполный, без мизинца. Дергаем четвертую, шестую. Шестая, пятая. В медленном темпе. Шестая, четвертая. Шестая, пятая. На втором ладу третья, открытая. Опять то же самое, как до этого. У нас получается четвертая дергается с третьей. Нажимается на втором ладу третья, играется с басом четвертым. Открытая. Опять то же самое. Затем опять аккорд G не полный. Дергаем шестую, четвертую. Дергаем пятую. Потом мизинец у нас идет вот сюда, идет. На третий лад, пятую струну. И опять четвертая открытая. Шестую дергаем. Сюда возвращаемся, вот на мизинце. Далее идет открытая, шестая, четвертая. На пятую ставим третий палец. Дергаем открытые. Опять открытая. Четвертая открытая. И ставим сюда. Второй лад, четвертая струна. Далее мы играем шестой бас. открыт, открытое. И вот первый палец зажимается здесь. Дальше идет у нас почти все то же самое, но уже с щелчком. Как бы имитация перкуссии. Сейчас в медленном темпе тоже разберем. Это идет уже реприза, повтор. Можно сразу поставить аккорд АМ, либо сыграть сначала вот такой ход. Потом ставить аккорд АМ. Дергается пятое первое. Здесь задача, смотрите, сделать щелчок. Обычно я делаю указательным пальцем, ногтем указательного пальца. Я высекаю струну, первую в данном случае. Если я задену вторую, ничего страшного. То есть могут прозвучать две и даже три струны. Технология такая, что мы, значит, ногтем указательного пальца извлекаем, высекаем звук. Сверху вниз ногтем. Здесь мы, получается, на каждый четвертый звук делаем вот такой прием глушения. Как делать глушение на басу? Тут очень просто. Ребром большого пальца воспроизводим такой звук. То есть задача просто опустить на струну большой палец. Высекаем. Вот этот. В медленном темпе это звучит так. То есть я сверху бью... Сверху вниз ударяю по первой струне ногтевой пластины, ударяю по первой струне. Разворачиваю кисть. Иногда я глушу кистью далее. Вот так вот завершающий такой последний этап этого, этой техники. что вы заденете первую струну, ничего страшного главное, чтобы вы ударили по второй потому что мелодия соло идет на второй струне вот в медленном темпе я высекаю ногтевой пластиной вторую струну это надо тренироваться, чтобы получилось чисто красиво то есть вот такое упражнение в свое время я сидел часами, чтобы добиться такого звучания. То есть высекается струна. За счет чего идет вот этот щелчок? За счет того, что я высекаю струну ногтем. И потом резко заглушиваю ребром кисти. То есть это надо интуитивно просто почувствовать, поиграть и прийти к такому звучанию. Еще раз. Четвертая, вторая Здесь я, как вы видите, задел и первую струну Ничего страшного Четвертая, вторая Дальше третья Щелчок по второй струне Этот щелчок будет указан крестик наверху. Вы увидите крестик. Это значит, нужно играть именно вот такой техникой. Хотите сыграть просто аккордами, спеть. Значит, первый аккорд у нас идет АМ. То есть учитываем, что кападастер, еще раз повторюсь, на третьем ладу. Играем аккорд АМ. Перебор у нас вот такой. Значит, пятая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Первый аккорд АМ. Потом добавляется мизинец. аккорд АМ с басом Е с шестой, с шестой открытой дальше идет ДМ дальше идет АМ плюс С опять ДМ аккорд G. аккорд АМ аккорд Ж аккорд Есус четыре это как Е но мы добавляем мизинец на второй лад третью струну